Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, с вами заново я, канал Серый Кролик Сегодня поговорим мы о том, кого же проще вырастить, одного поросенка или же 10 кроликов Казалось бы, такое существо, кролики и поросенок существует ну как бы несовместимы Да и мы не будем их совмещать, мы просто расценим количество труда, количество денежных вложений Чтобы вырастить одного поросенка или же 10 кроликов Смотрите, мы не будем брать сразу, что мы покупаем 10 кроликов больших Мы будем брать одну мамку, например, котную, да, то есть беременную Или же мамку и папку Их дорастим, покрыем, они нам родят деток И получим 10 кроликов То есть потом их забьем, получим мясо, ну и тп-тп Смотрите, покупаем кролика мы в среднем в Беларуси от 12 долларов там, Ну, такую большую уже, грубо говоря Ну, некоторые люди так продают Что это будет? Ну, это ладно, нюанс. То есть, смотрите, от 12 до 30 долларов за кролику, А то, может, если Бельгию, то и там и 45 долларов. Ну, ладно. 12-30 долларов. А стоимость вьетнамца маленького, в основу же 8-10 недель, ну, примерно 22 доллара. Это я так продаю. 50 белорусских рублей. Дорого, не дешево, не знаю. Пишите в комментариях. А белых свиней у нас 8-10 недель продают. 100 белорусских рублей. Я не говорю про породность. Я говорю про просто купить поросенка. Ну, вот по ценам, по закупке мы разобрались дальше. Смотрите, комбикорм для кроликов. Комбикорм для кроликов практически в 2-2,5 раза дороже, чем для поросенка. Ну, все зависит от региона, от местности проживания. Ну, и все же, королячий комбикорм, он намного-намного дороже свиного. То есть, смотрите, то количество, которое будут поедать наших 10 кроликов, это равносильно одному поросенку. Ну да, вы сейчас начнете спорить, о как, там у нас же не сразу 10, пока они вдвоем, потом пока кролица, потом она их не... То есть они не кушают, а... а ой, там много-много нюансов. Ну смотрите, уборка, уход за кроликами и уход и уборка за свинками, если бы я и то, и то не держал бы, я вообще эту тематику не поднимал бы. Поверьте, за кроликами нужно в 50 раз больше смотреть, ухаживать чем за синками? во первых кролики более привержены к различным заболеваниям да? с кроликами маленькими очень много всяких там нюансиков до да? поение и все остальное не факт что этот человек который купит этих кроликов сразу же их вырастет например как у меня в прошлом месяце был такой большой падеж сейчас я выкинул из жизни в рубавра два месяца своей жизни То есть, ну, потери они в африке потери по поросятам, конечно же, не такая там беда, то есть не так они болеют, их провакцинировал э, два раза и забыл, грубо говоря, да, корми, паи и все остальное. Но ну, снова же, дачники больше способны, ну или не способны, больше или чаще держат кроликов. Делают паение ниппельное, делают бункерные кормушки, на неделю проезжают раз-два раза на выходные на свою дачу и кормят их. так Ну все вроде хорошо, ну поверьте, я видел тоже бункерные кормушки и поение ниппельное для поросят. Их также держат, грубо говоря, раз в неделю, просто это не актуальная тема. свинками это все занимаются, а вот кроликами не все. Ну и дальше. По поводу мяса, да, я сейчас не буду затрагивать про его полезность. Поверьте, кролика едят намного меньше люди, чем свинок. Свинок едят 80%, а кроликов едят только 15%. Повторюсь, я не, понимаю, не поднимаю тему полезности мяса, да. Я поднимаю вопрос, что легче или что проще содержать. И что мы в итоге получим. Кроликов или свинок? Ну поверьте, мое мнение все-таки оно станет при мне и я его все-таки озвучу, но его то есть не поменяешь. Свинок держать проще. И корма легче достать, и они не так там пожелут Ну, короче, свинок держать проще. Это однозначно. По этому поводу люди вам скажут: очевидно, что свинок держит огромное количество людей, а вот кроликов единицы. Не из-за того, что мы такие умные, а из-за того, что может наоборот. Ну ладно, кролики, кролики это просто полезное мясо. Полезное мясо пожилым людям, полезное мясо детям, ну и там при определенных заболеваниях. Да, и свинина очень жирная, как говорят. Ну живя в селе, я знаю, что люди не садятся некоторые за стол, если не будет сала. Так что смотрите. Все на ваше усмотрение Наступает осень, уже наступила осень Время закупок Кто-то покупает кроликов на осень Кто-то покупает свинок Ну, То же самое делают это люди и весной Но никто же не покупает обычно зимой Или летом Есть два сезона То есть это лето, ой, весна и осень так что делать выбор вам, что покупать, поросенка или, или крольчонка. Ну, мое мнение вы услышали. Затраты и усилия на паение, кормление, особенно на чистку, даже не с теми затратами по времени. А время, самое ценное, что у нас сейчас есть, то что не буду затягивать это свинки с этим проще все хорошо всем всем всем пока спасибо что вы посмотрели до конца это видео оценивайте комментируйте на все вопросы я вам отвечу по данной тематике видео всем пока увидимся